Приветствую всех, кто любит и смотрит живые блоги с живыми людьми. Сегодня у нас по многочисленным просьбам болталка, а в следующем выпуске будет расклад. Хочу вас всех поздравить с наступившей эрой Водолея, с Рождеством. Хочу пожелать всем, кто, скажем так, Всем, кто выстоял в это нелегкое трудное время, еще больше упорства, еще больше сил, здоровья, радости, чтобы вы смогли найти свой источник вдохновения. У меня очень много произошло в жизни нового. Допустим, да, если говорить обо мне. Поэтому я ненадолго пропала, к сожалению. Хочу всех вас обрадовать тем, что теперь с нового 2021 года я буду делать, насыщать свой контент еще большими как бы, темами, да, которые вы предлагаете. Возможно, открою несколько подкастов, да, несколько других тем, помимо раскладов. Планирую делать выпуски намного чаще. То есть я вас буду радовать и хочу сказать, что все, что не происходит в нашей жизни, какие бы перемены не были, да, какие бы они не были для вас, возможно, дорогие зрители, не всегда может быть приятными, да, у кого-то приятными, у кого-то не очень, но они всегда приносят облегчение для для сердца да то есть мы отпускаем что-то старое и привносим что-то новое и это очень важно очень важно уметь ценить каждую минуточку своей жизни каждого человека который приходит в нашу жизнь каждую эмоцию свою с вниманием относиться к своему здоровью к своим близким мне кажется в прошлом году э, все наши выпуски были посвящены так или иначе теме любви. В этом году я планирую расширить темы. Я планирую э, больше говорить, может быть, о психологии, о философии. Э, возможно, я... Э, Сделаю какой-нибудь лирический канал, да, посвященный э, поэзии, ну, естественно, музыке, я буду смотреть, насколько раскрывается душа, насколько интересно это вам. И, конечно же, мне бы хотелось вам сказать, что э, знаете, помимо тарологии, которая, я считаю э, просто непревзойденной в сфере отношений да, человеческих. Э, Наукой, можно сказать. Для меня это целая область знаний, которые каждый день приносят огромный, ну, знаете, такой существенный Вклад в эмоциональную жизнь, в понимание ситуации. Я считаю, что без Таро, как многие мои зрители пишут да, в комментариях, если ты не видишь со стороны ситуацию, тебе очень сложно сделать правильные выводы из нее. И самое главное, найти свой путь. Так вот, мы с вами говорили об отношениях в 2020-м, и многие из вас нашли тот самый путь, который их привел э, к чему-то новому, к чему-то очень важному в их жизни. А сейчас я бы хотела Сделать такой, знаете, преданонс того, что будет дальше. А дальше мы с вами более глубинно будем погружаться в понятие, что же такое жизнь, что же такое отношение. Уже не касаемо, может быть, только раскладов. Расклады – это важная тема, важная часть моего канала. Но опять-таки, понимаете, расклады – это максимальные вероятности, максимальные возможности да, при данных условиях того, что есть до этого. да, Это как бы такой причинно-следственный а, прогноз, можно сказать, да, максимально вероятный. А если мы хотим влиять на свою жизнь, да, менять ее, и если тем более мы хотим, чтобы эти перемены были позитивными, чтобы они нас устраивали, то помимо Таро а нужно понимать, что самое главное в отношениях допустим да если мы берем отношения любовные отношения то самая главная тема здесь это раскрытие своего сердечного потенциала я хотела именно сегодня в рождество вот сегодня у нас 7 января не знаю когда этот выпуск я ну вот эту болталочку да, первую в этом году когда ее смогу выпустить в эфир но вот сегодня я вас всех поздравляю с тем что мы э, приняли все все-таки в себе, в своем сердце, самая главную часть, сердечную часть нашу, да, любовь. Любовь – это безусловное чувство. В данном случае я не отношу его к полам. В данном случае я... Просто говорю о безусловной любви, принятии человека таким, каков он есть. Вот об этом я хотела сказать. Когда мы раскрываем свое сердце, открываем его навстречу новому, не, не даем негативного посыла, да, куда бы то ни было, даже в какие-то болезненные переживания, которые у всех есть, безусловно, то мы происходит какой-то, знаете, такой процесс внутренний, внутренний, э, внутренний, психологический прежде всего, да, и потом среда, в которой мы живем, она подстраивается под то, что происходит перемены у нас, так вот этот процесс и называется открытие сердца. Вот об этом я хотела вам сказать, я вас всех поздравляю с тем, что наступило что-то новое в вашей жизни, у каждого это свое, кстати, я буду очень рада, э, когда вы поделитесь своими переживаниями своими какими-то открытиями, то, что произошло в вашей жизни, может быть, под Новый год, под Рождество, может быть, чуть ранее, но тот год был, конечно же, решающим, он был высокосным, он был максимально сложным, максимально насыщенным событиями, и каждого из вас, естественно, касались какие-то перемены. Мне очень интересно услышать, насколько в вашей жизни эти перемены, как они сложили вас, как личность, да, насколько вы изменились, что вы вынесли из этого. Вот я хочу сказать, что э, очень сложно принять перемены сразу. Они Бывают разного характера, я уже повторяюсь, как бы, да. Но если они неожидаемы, да, неожиданно для нас, то мы, как правило, закрываемся. Вот если не закрывать свое сердце, если идти все-таки вперед и не желать зла и стараться стараться все-таки верить в себя, да, то верить в то, что все на благо происходит, то рано или поздно это благо вы увидите своими же глазами. никто то вам об этом скажет, не какой-то психолог вас убаюкает и скажет, что все будет хорошо, да, не в этом дело. А вы сами почувствуете эту благость. И, конечно же, в раскладе вы увидите собственно эту картину для того чтобы это произошло нужно все-таки работа внутренняя работа над собой вот об этом я хотела с вами сегодня поболтать я очень люблю природу даже зимнюю природу сейчас я нахожусь в таком небольшом парке возле храма и хочу вам передать свои ощущения от того что серость вот это знаете холод слякотность зимы она все равно может быть вами э какой-то степени незаменимо, да вот вы не можете ее поменять да вы не можете сейчас оказаться в, в лете там где вы хотели возле моря или там с любимым человеком кто в разлуке да но вы можете почувствовать кусочек тепла от любого растения любого дерева пусть даже в зимней спячке да в какой-то какой-то обстановке уединенности если вы захотите этого я хочу сказать вам что любое мое видео для вас э, несет свет и я перед тем как его делаю я стараюсь вас настроить на самое важное в вашей жизни а прежде всего ваше ощущение себя вот с таким радостным посылом к себе я вас поздравляю с тем что вы оказались в новом году и в какой ситуации вы бы сейчас не нашли дорогие мужчины зрители дорогие женщины которых у меня стало намного больше я очень этому рада всех приветствую я хочу сказать дорогие мои зрители в какой бы ситуации вы бы себя не нашли, поверьте, через несколько месяцев, у кого-то может быть чуть меньше, чуть больше, вы почувствуете тепло от того, что вы прошли эту ситуацию, если она была сложной. Если она была классной, да, вы встретили новую любовь. Ну, Бывают и такие зрители у меня на канале, их конечно много меньше, я понимаю, но я вас поздравляю с этим и могу сказать, что... Новая любовь, новые отношения – это такой кайф. Это кайф почему? Да потому что вы по-другому себя видите, вы себя ощущаете новым человеком. Вы заново рождаетесь. Рождество. Понимаете, вы ощущаете теплоту чего-то невероятно большего, чем ваше тело. да? Вы понимаете, что вы сейчас на волне такого эйфорического состояния, слияния одного сердца с другим. Я вас с этим тоже поздравляю и могу сказать вам, самое сложное в жизни ⁇ это сохранить эти ощущения вот этой вот э, э, влюбленности да, на долгое время. Почему сложно? Потому что нас, э, опять-таки, окружают рутина, обыденность, какие-то э, общения с окружением, пусть не, не совсем созвучным с нами. Э, поэтому... Прошу прощения, правда. Поэтому, как вы видите, здесь сейчас холодно, зима, поэтому приходится иногда отвлекаться на физический план. Но каким бы ни было ваше окружение, каким бы ни были трудности, самая ваша главная задача – это сохранить Ваше, вот то, что у вас есть, самое ценное, самое дорогое. Если вы сейчас в состоянии влюбленности, то для вас это источник жизни. Вот как для любого дерева, источник жизни корни и та среда, в которой она сейчас да, растет, это его источник. А для человека, женщины, мужчины, источник вдохновения ⁇ это любовь. Кстати, любовь может быть к родителям, к ребенку. Это немного другой вид любви. Но если мы говорим о самом чувстве, да, то намного интереснее а, как бы не, как, не быть эгоистом в этих, в этих вибрациях, да, а брать и отдавать. То есть вот этот взаимообмен. Если говорить, что такое любовь, это прежде всего именно такой, знаете, взаимообмен на равных когда именно столько сколько вы хотите отдать этому человеку вы столько же можете принять и получается что вы вы расширяетесь ваше сердце открывается еще больше вы получаете больше радости в два раза как минимум а иногда и больше да если вы действительно понимаете смысл сказанного и я пытаюсь вот Каждый раз я пытаюсь сказать максимально просто, без терминов, без каких-то психологических э, моментов. Я просто хочу сказать, если вам тяжело, постарайтесь открыть свое сердце. Это очень важно. Постарайтесь не думать о проблемах, постарайтесь не вспоминать людей, которые вам сделали больно. Постарайтесь думать о том, что вас окриляет, вдохновляет. И вам станет не просто легче, вы поймете, что все дело вот в этой коробочке головной, <смех> что если там будет порядок, то порядок будет и в жизни. Вот на этой позитивной ноте я все-таки больше двигаюсь в сторону расклада. Я знаю, что вы заждались, я знаю, что вы хотите расклад, но я должна была вам сказать это, это очень важный момент, который, собственно, пройден мною самой в течение моей моего какого-то кусочка жизни, и я именно своим опытом с вами делюсь. Я никогда ничего не вычитываю, и если вот был, были такие вопросы, то сразу хочу сказать, все, что я говорю, я говорю из личного опыта, душевного опыта, опыта медитативного, очень много чего есть вам, что рассказать. Все сразу это сделать невозможно. И поэтому такие болталки будут делать время от времени. Сегодня серое небо, но меня оно все равно радует. Вы не поверите. Потому что я вышла на улицу, я дышу этим воздухом, и я радуюсь. Я желаю вам такого же прогулки, где бы вы ни находились, в каком месте нашей земли. Желаю вам найти какой-то такой уголок уединения, где вы почувствуете себя лучше, чем до того, как пришли в это место. И это место для вас будет священным. С Рождеством! Всех вас очень люблю, обнимаю и всем воздушный поцелуй. Пока!